всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим пример некоторых работ с автомобилем volkswagen tiguan здесь у нас будет полная шумоизоляция салона шумоизоляция колесных арок и установка автозвука начнем мы с шумоизоляции Значит, обычно мы шумоизоляцию начинаем с потолка но в данном случае здесь панорамная крыша поэтому мы не производим работы с этим узлом в багажном отсеке мы нанесли все материалы которые мы обычно используем Здесь у нас слой виброизоляционного материала э, в двух видах и слой шумоизоляционного материала Raptor. А также мы здесь используем э, вот эти вот маскировочные ленты и э, наши ловушки акустические, которые находятся в скрытых полостях, куда нет доступа обычным материалам. Далее перемещаемся в салон автомобиля. Здесь у нас произведены также все работы, что касается шумоизоляции. Значит, зона пола это от торпеды до спинки до начала дивана. обработан у нас в три слоя. Здесь мы используем шумоизоляционный материал Atom, виброизоляционный материал атом, шумоизоляцию интегра. Поверх всего этого акустическую мембрану локатор которую мы заводим максимально далеко под торпеду для максимального эффекта. Зона под задним диваном работана в два слоя. Здесь шумоизоляция интегра, а под ней виброизоляция вайпер. Также частично у нас установлены ловушки шумовые, которые вот в этих вот скрытых полостях. Еще мы никогда не обрабатываем вот эти вот элементы, куда крепится элементы сидений. То есть здесь, вот здесь, для того, чтобы не изменились зазоры. Также частично протянута уже проводка в, в этих дверях. Вот там для аудиосистемы, вот в этой зоне частично заведен силовой кабель. Усилители мы разместим под сидениями. Один у нас будет размещен в этом месте, второй усилитель у нас будет размещен в том месте. После шумоизоляции салона мы переходим а, к шумоизоляции дверей. <coughs> двери у нас обрабатываются в четыре слоя. Сейчас нанесен первый слой внутреннюю часть двери это виброизолятор а, Comfort Mat Viper. Следующим слоем шумоизоляции дверей мы применяем а, а, шумоизоляцию. Это ComfortMat Integra. Ее мы наносим на, весь, на всю поверхность внутренней части двери. Третий слой мы применяем виброизолятор это комфортно Viper, им и мы закрываем все технологические отверстия прижимаем проводку вставляем только тросики для открытия дверей разъемы где который подключается к блокам стеклоподъемников и четвертым слоем в шумоизоляции дверей мы обрабатываем обшивку обшивка обрабатывается слоем шумопоглотителя это софт вв 15 этот материал наносится на всю поверхность ну кроме соответственно зоны где динамик места где подключается Проводка и ручка открытия двери. Шумоизоляция колесных арок. Она у нас делается в несколько слоев. Первый слой у нас это слой виброизоляции. Она наносится до металл. Вторым слоем на нанесенную раннюю виброизоляцию мы наносим слой шумоизоляционного материала. И заключительный этап – это нанесение жидкой шумоизоляции поверх нанесенных ранее материалов. Здесь мы используем специально разработанный материал, который наносится с помощью пульверизатора. Пластиковый подкрылок мы обрабатываем также слоем шумоизоляционного материала. Здесь у нас также комфорт мат, мат Интегра. Закрывается им практически вся поверхность, кроме зон, где он прилегает к кузову, либо к бамперу автомобиля. Давайте немножко расскажу про аудиосистемы, которую мы будем устанавливать в этом автомобиле. Значит, у нас будет замена акустики. Это фронтальная акустика Герц двухкомпонентная и коаксиальная. К ним будет подключен четырехканальный усилитель Alpine. Плюс будет установлен усилитель Monoblock компании Audio System для 10-дюймового корпусного сабвуфера Alpine. Значит, частично мы уже что-то установили. А есть акустика двухкомпонентная у нас устанавливается в двери. Для установки акустики изготавливаются подиумы, которые крепятся на металл. А уже к этим подиумам крепится акустика. В передних дверях у нас установлены кроссоверы. Выведена проводка. И вот здесь остаток провода, который будет подключен на высокочастотник. Высокочастотник установлен у нас на обшивке в штатном месте. Тыловая акустика это коаксиальная. Она ставится на такие же подиумы. кроссоверы в ней нет так как вещалка находится на, в одном корпусе с э, диффузором. Усилители у нас будут размещены под сиденьями. Здесь у нас четырехканальный усилитель. Вот здесь у нас усилитель моноблок для сабвуфера. Вся проводка у нас подключена вот, через основной питающий провод, который пи приведен прямо к аккумулятору. Сигнал у нас на усилителе будет попадать со штатного головного устройства по высокому уровню. Значит, этот усилитель у нас имеет возможность подключения по высокому уровню и, и автоматическое включение. И моноблок имеет точно такие же опции. Плюс у моноблока есть регулировка, который, с помощью которой мы можем регулировать уровень мощности сабвуфера. После всех работ и сборки салона окончательно у нас будет стоять обшивка. В штатном месте будет стоять бас, соответственно, пещалки. то же самое будет с, э, в тыловых динамиках. Управление будет 100% так же, как было и раньше. То есть увеличение, уменьшение громкости, переключение треков и так далее. Работы с этим Volkswagen Tiguan у нас завершены. Вот так выглядит сабвуфер в багажном отсеке. А, вот так выглядят двери в собранном виде. Внешне у нас нет никаких изменений. Вот здесь у нас установлен МИДБАС. Вот в этом месте у нас установлен высокочастотный динамик. Усилители у нас прекрасно поместились под сиденьями передними и, и абсолютно не мешают их работе. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.